Итак, продолжаем. Мы рассматриваем равновесие внутренней ветки DBE. Здесь же не в нашем случае не работает. Вот нагрузки, которые действуют на него: x3D, y3D, xB, yB, p1 и r e И давайте составим уравнение равновесия теперь для них. Значит, xB. Уравнение проекции входит. XB плюс X'D входит. R'E не войдет в это уравнение. Зато войдет. чем с каким знаком? Со знаком минус. Вот эта проекция. Минус P1 косинус 60. Минус P1 косинус 60 градусов. Равняется нулю. Далее для уравнения проекции на ось Y. YB войдет. Y штрих D войдет. RE штрих тоже войдет. А вот как оно... Давайте напираем его так, как и есть. RE штрих. Ну, оно у нас с плюсом. Далее еще войдет вот эта составляющая известной силы. P1 синус 60 только со знаком минус. Минус P1 синус 60. Это все у нас равно... А, кстати, тысячу извинений, подождите, подождите. Здесь еще у нас есть вот эта распределенная нагрузка, совершенно верно. Она приложена здесь. Хорошо, что мы вспомнили. Кстати, на уравнение x это не повлияет, а вот на уравнение y очень даже мы ее должны сюда же и приплюсовать, точнее, отнять, поскольку она направлена вниз. Ну что ж, и уравнение моментов всех сил, то есть здесь у нас известных 2p1 и... Q. так ну что ж и моменты всех сил относительно точки B значит так относительно точки B а вот эти моменты вот давайте сразу какие моменты не уйдут xb yb в 0 превратятся и xd штрих xb yb то есть вот этого момента вот этого момента вычислять не надо этого не надо. И этого тоже не надо осталось. Вот эти два момента от двух неизвестных. И два момента от известных сил. Итак. Момент. Какой там у нас Y' относительно точки B. Что мы имеем? Мы имеем... Кроме бледного вида. Значит, вот эта сила. Она вращает относительно точки B против часовой. Значит, момент положительный. Вот перпендикуляр опущенный из центра вращения на линию действия. То есть, это вот этот отрезок он равен 2 метра. То есть, момент равен плюс 2 умножить на y-стрех Y'D. Далее, момент RE'. Вот у нас RE'. Он у нас направлен вращает относительно точки b то есть по часовой значит момент равен момент будет отрицательный опускаем из точки b перпендикуляр на линию действия линия действия это вот эта вертикаль вот перпендикуляр длина вот этого участка у нас сколько она там была 3 3 6 метров да да 2 2 6 метров то есть минус 6 умножить на rh Далее вычисляем момент силы Q. Q относительно точки B вращает по часовой с минусом. Опускаем перпендикуляр, это вот этот отрезок 1 метр минус 1 умножить на Q, то есть минус 1 умножить на Q. И осталось, что у нас P1. Точнее, две составляющих. P1X и P1Y. Кстати, да, P1X мы можем не вычислять, потому что она проходит линия действия этой силы. То есть, вот эта. Проходит через центр вращения. Плечо равно 0. Значит, остался только момент вот этой составляющей. Пытается вращать она против э часовой. Значит, с плюсом. Плечо равно от точки B сюда уже, это мы плечо вычисляли, это, оно равно плечу для силы РЕ, то есть 6 метров. Плюс 6 умножить на P1, P1 синус 60 градусов, равняется нулю. Замечательно. Итак, мы составили 9 уравнений. Вот они. Но давайте посчитаем количество неизвестных, которые в них возникло. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. А здесь возникли два новых. То есть, семь, восемь, девять, десять. А здесь возникли. XB, YB же мы нигде не считали. Одиннадцать, двенадцать. Но еще XD и YD штрих. Тринадцать, И еще и RE штрих. Пятнадцать. Возникло пятнадцать. Неизвестных в этих 9 уравнениях Давайте пересчитаем еще раз Раз, два, три, четыре То есть неизвестны x, y, x, c, y, c Ну хорошо А еще RE 5, вот оно пять. Плюс здесь 4 Потому что нигде здесь не было x'c, xd и так далее Итого 9 9 здесь И здесь сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять И здесь 5, 14 Неизвестно, да, 14 Ну ладно, 14 Давайте еще раз. 5 здесь, 4 здесь и 5 здесь. 14. 14 неизвестных для 9 уравнений. Не многовато ли? Даже если мы сейчас составим уравнение равновесия для всей конструкции, у нас будет еще 3 уравнения, то есть 12. Но все равно не решим. Что делать? И вот здесь вспомним, что я говорил, когда вводил вот эти неизвестные x'c и y'c. На самом деле эти неизвестные с помощью известные аксиомы о действии и противодействии, или с помощью третьего закона Ньютона, известного еще из школьного курса физики, они дают нам нужные уравнения. Напомню, что Xc это что такое? Xc я обозначил, когда разрезал когда разрезал точки точке шарнире С, я разрезал вот эти два участка АС и СД. Давайте покажу здесь. То есть, когда я разрезал вот эти два участка в шарнире С, то разрезав первый участок в С и введя вот эти две силы XC и YC, что я фактически сказал? что вот эта отброшенная часть, то есть вот это тело действует на это вот с этими силами. Но тогда по третьему закону Ньютона мы знаем, что вот эти силы, которые я здесь обозначил произвольно, опять-таки штрих c и y-c, они уже не произвольны. Мы знаем прекрасно, что если это тело действует на это с силами x и c, y-c, то это эти силы равны. По модулю, но противоположно направлены, так как это силы, с которыми вот это тело, то есть верхняя часть, действует на нижнюю. То есть у нас имеется еще здесь вот два уравнения. Давайте их запишем. Это какие уравнения? Xc, X c равняется чему? Минус Xc. То есть они равны по модулю, но противоположно направлены. Поэтому проекции у них равны но имеют разные знаки то же самое касается чего величины y-c ну и наконец вы догадываетесь что то же самое можно применить к неизвестным x'd d и y-d они равны но все что имеют другой знак знак минус то есть, вот мы имеем 4 уравнения. Ну и, наконец, все то же самое относится и к каким неизвестным R'E и что R'E. Они равны по модулю, но противоположно направлены. Итак, у нас еще 5 уравнений. Фактически, мы имеем теперь систему из скольки уравнений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 14 уравнений для 14 неизвестных. Можно было бы составить и такую систему полностью, но на самом деле просто лучше заменить у нас что? Все штрихованные величины. Все штрихованные величины заменить на не штрихованные, только со знаком каким? Минус. Вот здесь вот у нас x ш'. Давайте мы напишем просто минус x. C. Здесь y штрих минус. Y здесь y c давайте напишем плюс здесь X'C. c давайте напишем плюс поменяем знаки здесь теперь все то же самое x штрих давайте напишем минус минус xd y штрих давайте напишем минус здесь минус здесь плюс меняем везде знаки и здесь минус еще где есть величины. Вроде бы все, да? Да, вот теперь мы имеем что? Систему из 9 уравнений. Вот эти 9 уравнений с 9 неизвестными какими? Раз, два, три, четыре XAX, YA, Y, C. И RE 5 неизвестных. И XD, D. Это у нас 6 и 7 неизвестных. И еще здесь XB и YB. 8 и 9 неизвестных. Вот эти неизвестные, если мы решим эту систему уравнений, если это не вырожденная будет у нас система, мы решим часть нашей задачи. Итак. Дальше мы продолжим в следующем фрагменте.